Здравствуйте, раз привет на канале Помощь с компьютером. В предыдущем видеоуроке мы создавали с помощью Adobe Photoshop гиф-анимацию из любых понравившихся нам картинок. В этом же видеоуроке я вам покажу, как можно создать с помощью того же gif адоб Photoshop гиф-анимацию из любого понравившегося вам видео. То есть, например, вы смотрите фильм, вам понравился какой-то момент, и вы хотите из него создать гиф-анимацию. Как раз Adobe Photoshop позволяет это сделать. Единственная проблема Adobe Photoshop в том, что он видит только видео в формате mp4 то есть если вы скачали в другом формате вам нужно будет конвертировать а, смотрите если у вас фильм находится в FLV формате то я вам предлагаю программку FLV Extract она не требует установки описание использования этой а, программки у меня есть в видео Sony Vegas FLV, конвертирование FLV mp4 и здесь имеется ссылочка на эту программку. также я добавлю в описании к этому видео эту программку чтобы вы могли не лазить а скачать его из под этого видео так как мы сделали видео в mp4 мы используем а photoshop я же буду на показывать создание гиф-анимации на фильме мстители где наверное, вы помните как халк дубай сил локи мы сейчас вот на ее момент вот этот так вот он где-то здесь вот, где он просто берет и дубасит стороны, в сторону локи. А где мы? В этот момент мы вырежем и создадим gif анимацию То есть все, мы остановили. Открываем наш Photoshop. Здесь нажимаем ⁇ Файл ⁇,⁇ Импортировать кадры видео в слои ⁇ Вот. И находим наш видео. Мы открываем. У нас появляется такое окошечко ⁇ Импортировать видео в слои ⁇ импортировать диапазон, где от начала до конца, и, то есть у нас берется все видео, только выделенный диапазон. То есть мы берем и вырезаем только нам нужный нам диапазон из этого видео, и он у нас импортируется в слои. Здесь мы поставим галочку «Оставить каждые два кадра». То есть здесь можно сколько поставить сколько хотите, то есть 55 и так далее. Она вырезает из этого диапазона каждый второй кадр. Из-за этого видео становится неплавным. Как раз галочка «Создать по кадру анимацию» и отвечает за это. Так что лучше всего оставить вот эти галочки по умолчанию. Работать с этими двумя галками. Далее, как мы уже здесь все сделали, мы дальше можем уже выбирать этот диапазон, каким мы будем работать в будущем. Так как видео у меня очень большое, здесь в любом случае получится, что мы или не угадаем, или вырежем очень большой диапазон и придется нам вот здесь удалять Каждый слой. То есть давайте вам покажем примерно. То есть мы выбр выбрали вот такой депозончик. Нажимаем ОК. У нас ведь пишет, что число кадров ограничивается 500. Но вполне требует много времени. То есть нам придется здесь 500 кадров. И из них удалять, удалять, удалять. И то есть мы угадали. Для этого я пользуюсь программкой Vegas Pro. То есть мы сюда просто добавляем наше видео. Вот. Сюда переносим. Да. И находим вот этот момент все, находим вот этот момент, он где-то на двух часах вроде находится. Так. вот, где-то вот здесь. пролистаем то пролистаем все кадры. То есть, представьте, здесь 173 кадра было до этого момента. А вот все кадры фотошопы начинают использовать. То есть потребуется очень много времени. И если вам повезет, то хорошо. А есть короткое видео. Не надо ничем заниматься, а просто там выделить. Но ну, удобно. Так, это долго. Во, мы нашли момент. Нажимаем правой кнопочкой и здесь разделить. Удаляем вот эту часть. И допустим вот здесь мы... Ну да, я сюда все удалили, Разделить. Удалили. После этого мы вот так просто ставим... Ну, можно здесь расширить для удобства. И вот эти, чтобы две желтинки находились под этим видео. И после этого нажимаем файл и перевести в. Здесь название, папочку выбираем. И вот здесь, если у вас не стоит, то вам нужно найти Mac uh, Minecraft uh, Concept AWS uh, И здесь выбрать Internet HD 1800 формат. И нажать Render. После у вас этого зарендерится и получится так, видео, оно короткое как раз удобно работать с ним. Теперь мы снова открываем photoshop, нажимаем файл, импортировать, кадры в видеославе, выбираем это видео. Смотрите, теперь нам намного легче вот здесь работать с этим видео, то есть я вот ставлю только выделенный диапазон, здесь делаю вот так, ну, до этого момента. Вот так сделаем. Все. Нажимаем ОК. У нас создание слоев происходит. И здесь их всего лишь... Сколько? 172 слоя. Теперь, чтобы у нас воспроизвелась эта гифка, нам нужно снова открыть шкалу времени. То есть, как и в предыдущем видео, мы нажимаем окно и шкала времени. Вот. Здесь уже все по умолчанию стоит. То есть, нам ничего не нужно трогать. Просто запускаем и смотрим этот момент. Так, смотрите. Вот, все. Конечно, вы можете здесь увеличить, уменьшить а, задержку. Сделать а, те же самые шаги, что мы делали в предыдущем видео. Но, по сути, ничего не надо. Также вы можете, конечно, добавить каждый слой картинку. То есть, вы можете прямо вверху, в самый верхний слой, добавить здесь запись какую-нибудь. Да, так. Сейчас. Во. Халк ВС Локи. Ну, допустим, Просто. И он нам добавит каждый кадр. Это. Так как он находится сам самом верху, и он добавляет на каждый слой. Это. Если мы где-то хотим начале, то нам просто надо добавить между, например, пятым и шестым. Тогда у нас на пять первых кадров будет этот текст. И так далее. После того, как мы это сделали, нам нужно сделать те же шаги. То есть нажимаем файл. Так. Сохранить для веб. Сейчас основную. Так, вот это удалю. Вот это удалю. Вот это удалю. Все. Файл. Сохранили для И здесь мы ставим, что постоянно, как обычно, GIF анимация. Остальное все оставляем по умолчанию. Ну сейчас у нас он прогрузится так как много, очень много кадров. Дожидаемся обработки. <гун <soccer> <гун <altogether> Все сделали, сохранить. Добавляем ее, давайте. Где у нас он сейчас лежит, она это видео, то есть тоже зона, зона, вот сюда. Пойдем, будет, будет так называться, сохранить. Да, все сохранилось. Так, сохраняется еще. Так, давайте пока дождемся. Да, появится. О, левка почти сработала. То есть временной файл стоит, GIF и после того как он до конца он доделает MP-файл удалится. У меня осталось немножко. Все, создалось. Тогда это все и запускаем нашу GIF. -ку. Смотрите. Вот, так легко можно создать из любого э, видео, вытащить кадры и создать из них гифку. То есть, давайте сюда более этого удобного. Ну, в Яндексе откроем. О! То есть, теперь мы можем эту гифку отсылать кому угодно или просто ей пользоваться. Вот так можно легко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 на котором вы сможете найти много полезной информации в виде статей или видео уроков. Зарегистрируясь на сайте, вы сможете воспользоваться функцией «Вопрос-ответ». Нажать на кнопочку «Сдать свой вопрос» и вы перейдете на страничку «Вопрос», где сможете оставить вашу проблему и отправить ее. Также выстроить статус «Виден всем» или только администраторам. После отправки вы перейдете на страничку «Вопрос», где будете видеть ваш вопрос, на который я или пользователи смогут ответить и помочь вам в устранении неисправностей. Ну а так, регистрируйтесь на сайте. Подписывайтесь на канал, просматривайте видео, ставьте лайки, если видео вам было полезным понравилось. и понравилось. Тогда комментируйте и репостите его. Я буду очень признателен. Всем спасибо и до скорой встречи.